Здравствуйте, меня зовут Волохин Владимир Алексеевич. Я являюсь директором технического центра Автотатем на Варшавке. Очень часто к нам приезжают машины с локальными повреждениями. То есть небольшой кусок бампера, либо крыла, либо еще какой-то поверхности в автомобиле, которые мы можем сделать локально и не красить всю деталь. И быстро приезжает нам на ремонт. В данном случае мы имеем автомобиль BMW X5 с повреждением переднего бампера центральной части. Мы сейчас подготовили автомобиль к покраске и будем красить локально передний бампер. Процесс локальной окраски завершен. Работа была сделана в течение 6 часов. Если у вас есть подобные проблемы, это все можно сделать без демонтажа. Приезжайте к нам в автотате на Варшавке, Владимир.